И люди знали, что приход Аламаса не к добру. Они складывали свои юрты и уходили с той земли. А землю оставляли Аламасом? Можно только позавидовать этим чудовищем. <смех> Горе тому, кто смелится нарушить покой аламазских гор. Спасибо, старик. Хорошая сказка. Сказка? Если бы это была сказка. Ассистент профессора один. Профессор с нетерпением ждет вас. Начальник монгольской научной экспедиции Профессор Джамбон Радистка Стеблина Прошу знать грани Постараюсь Крылатки Зоолог Джамбон Биолог Научный работник Висковский Светлана Кинооператор вашей экспедиции Теперь, друзья, мы в сборе Завтра выступаем Ваша дружеская помощь Помощь специалистов из советской страны делает меня еще более уверенным в полном успехе нашей экспедиции. Нас ждет тяжелый путь. Пустыня неприветливо встречает путешественников. Но когда мы проникнем в Аламазские горы, не будем первыми, кто разгадает вековую тайну этого белого пятна на карте нашей страны. И все-таки Джамбон не оставил мысли проникнуть в Аламацкие горы. Я надеюсь, вы поможете ему в этом. Да. Первый шаг сделан. Я в составе экспедиции. Прекрасно. Второй шаг сделаю я. Вы приветствовать в нашем недостойном театре великого ученого Монголии, достопочтенного профессора Джамбона и его славных друзей, отправляющихся в пески желтой пустыни, в дикие и неизведанные горы Авамаса. Актеры, покажите все ваше искусство. Дай Валамасский город. Жамбон вышел в пески, держа курс на усилье Аламасов. Точка. Ацука в составе экспедиции. Оказывается, достопочтенный Джамбон занимается не только теорией. Джамбон идет в Аламасские горы. Никто в мире не знает, что мы здесь добываем нефть. И что тут, на их территории, надо полагать, нефти не меньше. Ну что ж, Джамбон избрал неплохой маршрут для своей последней экспедиции. Отец! Мой отец! Его продали за долги в рабствах. Он в страшных горах ломался. А кто это Хозяин. жаль тебя, Юван, но я должен сказать правду. Твоему отцу грозит новая беда. Беда? Его ждет смерть. Мучительная смерть. <звы> Ты помнишь людей, которые ушли в Аламазский город? Они везут с собой воздух смерти. Они купили рабов в горах Ломаса, чтобы испытать на них действие смертоносного газа. Мне жаль тебя, Юлан. Я решил помочь тебе. Слушай меня, Юлан. Только один шамбон. Умеет управлять воздухом смерти. Ты обрадуешься. Где вы пропадали, Квеласки? Я сказал. Все остыло. А! Перек смеляет. Вы постоянно в центральный и средней Абсолютно безопасен. Прекрасный экземпляр. А это? Дарине Сам. Широко распростремена в степной зоне. Абсолютно безопасно. Теперь грех после хорошего ужина спокойно выкурить труп. Это за большой палаткой. Спокойно, профессор. прописано. это? Откуда ты? Что тебе нужно, девушка? Спасите меня! Спасите! Кто стрелял? Я взяла провожатого. Он хотел ограбить. Он чуть не убил меня. Да это актриса китайского балагана. Мое отец в горах Холомасов. Если вы меня не возьмете с собой, я больше никогда не увижу моего отца. Позвольте, позвольте мне идти с вами. Возьмите меня с собой. Возьмите меня с собой. Неужели мы ее прогоним, профессор? Куда она пойдет ночь? Посторонний человек в экспедиции? Это неудобно, профессор? Ничего, пусть остается. Я бы не делала этого, профессор. Нельзя же прогнать девочку. Спасибо, господин. Пошел, пошел. Пошел. Не забудьте принять лекарства, профессор. Постараюсь. Спокойной ночи, профессор. Что такое? Из коллекции Крилаткина. Торе Эрикс Миллиарис, Помни, что сейчас час борьбы твоей кровавой, черные глазобности в и ждет тебя, Таврометопан линиолятум. И ждет тебя, любовь. А слушай, чтобы этих линиолятумов у меня больше не было. Анцестрадон Галис. Абсолютно опасно. Это не моя. Но, впрочем, спасибо. Не надо было убивать только. Вячеслав Антонович, хоть и научный работник, а в седе настоящий кавалерист. Старая привычка, профессор. Я ведь на научной работе только с 24-го года. А раньше? Раньше. Конец, с Будённым. еще жарче было. А в Ленинграде сейчас белые ночи. А знаете ли вы, Дэндып, что такое Белые Ночи? А знаете ли вы, Граня, что ваши Белые Ночи чуть не стоили мне диплома? Я же в Ленинграде институт скончал. Эх, Белые Ночи, Белые Ночи. Ассистент профессора Дэндып и радистской экспедиции Стеблина даже во время труднейших переходов вели научные беседы. Хм... Неизвестно только, на какие темы. Как творение, фотограф? Андрюша. Андрюша? Андрей, Андрюша. Андрюша, Андрюша что это? Водород. Нет, это не вода. Это газ. Газ? Но ты болтаешь, какой воздух смерти? Гидрогенин, водород, абсолютно безопасен. Дендык, стрясьте это. Увидите ее грани. Лишние люди, лишние хлопоты. Пойдемте, профессор. Когда она придет в себя, выясните, в чем дело. И следите за ней, диндып. Я бы советовал связаться с центром. Надо узнать, кто это китаянка. Как-нибудь сами разберемся в этом, Вячеслав Николаевич. Надо беречь каждой капли воды. Стакан в день не больше. Есть. Стакан в день не больше. Хватит. Хватит. Слыхали? Стакан день не больше. Но ведь еще будет колотиться. А если в нем не будет воды? Тогда что? Да-да. Вы правы. Вот именно тогда. Так. Пейте! Пейте, Граня! А вы? Ну, я как верблюд. Могу семь суток не пить. И хоть бы что. Юланд! Возьмите! Пейте, и ладно. Пейте. Скоро канудец. Не менее десяти переходов. Колодцев больше не будет. Лошадей можно поить из ведер. Ничего, места хватит для всех. Не надо устраивать давку. Потрудитесь сейчас на поить лошадей из ведер. Так зачем ты все-таки бросил нож? Ты хотел убить меня? Пойдем, Юлан, ко мне. Мы должны поговорить, Эндипш. Скажи правду. Не бойся, Юлан. Если все... Расскажешь откровенно? Поедешь с нами дальше? Я помогу тебе найти отца. Я скажу... Я вам все скажу. Хотя, театра... Я поверила, что вы хотите убить моего отца. Воздух смерти. Как ты могла поверить такой глупой сказке? Покупать людей и отравлять их газом? Какая подлая выдумка. Мы идем в Аломацкие горы искать нефть для нашей родины. Простите! Простите! Простите меня! Алло! Алло! Алло! Говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло! Алло! Говорит экспедиция профессора Джамбона. Слушайте, Крылаткин, ведь мы договорились, что наукой вы будете заниматься только у себя. Эля Абсолютно безопасно. Все выяснилось. он не виновата. Граня, нужно связаться с центром, будет говорить профессор. Да-да. Алло, алло, говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло, алло, говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло, алло, перехожу на прием, перехожу на прием. или эту воду. Ваши деживы. Угу. Ну да. Лошади, как и мы, пили другую воду. Грабдуты пили из водоема. Парачки лапки. Сделайте сейчас ганальный слабый. Хорошо. исчезнуть еще пять этих бездельников. Мерцавцы украли винтовку. Я убежден, что они убежали к Ванзеляну. Эта партизанская шайка наглеет с каждым днем. Меня больше беспокоит эта старая лиса Джамбон. Он все еще благополучно здравствует. Правда, вот уже пять дней как он остался без верблюдов. Маше. Можно сделать привал. Надо сделать носилки. Оставьте меня здесь, профессор. Я отлежусь. Я догоню вас. Только не бросайте моих животных. Они там, ящики. Я догоню вас. Оставим большую палатку. Придется оставить и ваши баллоны, Саудин. Но как же, профессор? В конце концов, надо чем-то пожертвовать. Не надо. Не надо. Оставьте меня здесь, товарищи. мы не пойдем. Нам и будь как им. А Ламасы не пусть в нас свои горы. Дай нам воду, мы поем нажать. Возвращаться, когда мы у самой цели. Ну что ж, кто хочет, может получить свою долю воды. Но кто хочет назад, не любит свою родину. Наша страна послала нас сюда, чтобы мы открыли путь в Аламатские горы. Чтоб мы нашли в горах нефть, кто хочет назад, пусть идет. А я, я старый джамбон, пойду вперед и найду нефть. Я иду. Я тоже иду. На нас надвигается урожа. Да? Остановите караван, приготовьте прикрытие. На вашей ответственности лошади. у меня лучше. Я встану. Животные! Мои животные! Ловите! Ловите же! Абсолютно безопасно. не будет. В лучшем случае только вы останетесь. И взором путешественников открылась долгожданная прелесть. Чего себе долгожданная? 23 дня, как из пушки. Отец. Мой отец там. Фан Зелян, я тебя узнал сразу. Мы бежали оттуда, из ущелья. Винтовку принесли. Хорошо. Надо накормить товарищей. Фан, проводи их. Иди, иди, поговори с ними. Так это не печально, но одной из вас придется пойти за хворостом. Я иду. А Ломатов не боится? Нет. Смотрите, профессор. Смотрите. Ого, замечательно. Замечательно. Покажите. Абсолютно хорошо. Вы видите, товарищ? Нефть! Мы нашли нефть! А вы говорили назад. Вот что скрывали Аламасские горы. Старый Джамбум, не ошибся. Нефть! Нефть! Она освещает железь, она двигает поезда и автомобили, она поднимает воздух, самолеты. Это, это наша победа, товарищи! Победа! Победа! Дайте, дайте победу! Крулак, Крылашин, крыла, не выходи из кабины. Мстислав Антонович, надо дать радиовысоков. Ах да, я и забыл совсем что смерть погубил наше радио. Но этот смерть действовал заранее обдуманным намерением. Нет, нет, нет, Ай! Ты что это? Ты досадно все-таки. Нефть нашли, а с встретиться не пришлось. Да-да-да, верно. 一般不。 Где же Юлан? Пошла за хворостом. Что-то очень долго. Юлан! Юлан! Юлан! ней что-то случилось. начинает беспокоить отсутствие юла Что-то не ладно. Может быть, она заблудилась? Дальше наша с не уйдет. Вы забываете, Саудин, что это не исследованная область. Здесь нет пограничной охраны. Ее заменяют наши самолеты. Бельдып, э, Саудин, Светлана, идите на поиски. Возьмите с собой старшего проводника. Хорошо. Профессор. Может быть, и мне пойти с ними? Нет, Грань, вы уж лучше кушайте, да скорее проводите в порядок радио. Профессор! Старший да. проводник исчез. Исчез? Mm, вот как. Может быть, они вместе ушли? Не говорите глупостей. Я совершенно уверен в девушке. Значит, проводник? Вам нелегко было выдержать эту роль. Профессор Джамбон очень удивится, когда увидит вас без бороды и в мундире. Да, господин директор. Вам остается дело довести до конца. Вы возьмете людей и арестуете Джамбона и его спутников за переход нашей границы. Но ведь они на своей территории, господин директор. Вы арестуете их за переход нашей границы. Понятно? Понятно, господин директор. Она здесь, Манделян. Наверное, это шпионка. Приведи ее сюда. Ли... Кто ты? Зачем пришла в наши горы? Я ищу отца. Юлан it. You won't! You won't! You won't! You won't! It's not that! You won't! арестованы за нарушение границы. Вы ошибаетесь. Мы на территории нашей страны. Это недоразумение. Простите, господин профессор. Мне как проводнику лучше известно, на чьей территории вы находитесь. Отставить в контору. Одолмой! А давай, Одолмой а давай сюда! До скорого съедания, дорогой профессор! Жамбона в наших руках, господин директор. Их ведут сюда. Стойте! Там у меня! Маш! Распадайте, оружие! Жаннелан, развязывание? А освободите мне руку. А ну-ка, поди, поди сюда. <связывай> ага, черти драповые, испугались? и наемные псы, вы бросаете бомбы с сарапланов, вы сжигаете наши деревни, вы продаете нас и наших дочерей в рабство. Знаете, мы с вами будем бороться до пор, пока хоть один из вас останется на нашей земле. Уйди, пленных. Последний. Пойди сюда. А ты? Иди к своим хозяевам и передай все, что видел. Иди. Спасибо, Ванзелян. Юлан сказала, что вам грозит беда. Юлан сказала, кто вы. И мы не могли не прийти вам на помощь на нашей земле. Передайте привет вашим свободным народам от воинов Красного Меча. Возьмите ваше оружие, мои товарищи проводят вас до границы. Люблю Аламаса. Может быть, твой отец знает, кто такие аламасы? Вы хотите знать, кто такие аламасы? Так в глубокой древности называли рабов, восставших против кровожадных хозяев. Рабы захватили это ущелье. Они погибли. Борьбе. Мы, наследники Аламасов, начатую ими борьбу, доведем до конца. Фан, проводи их, покажи им дорогу. Позволь мне, отец. Иди. Где же ваши друзья? По-видимому, сказалось утомление 25-дневного пути, господин директор. Астаменты для дорогих гостей готовы? Привели? На нас напали Ван Елья, отряд взяты в плен, арестованы нас от Ах! Скорее того! Джон Тон должен быть здесь живой или мертвый! Уверяю вас, высокий господин, вы, как мудрый следователь, должны понимать, что ради необходимого в нашем низменном искусстве мы давали музыку и живота куклы. Просто театральный эффект. Трянуть, что я даже не знаком с этим негодяем-проводником. Меня оговорили. Перед вами только бедный комедиан. Довольно комедий. Вам знаком шифр? Нет. Да. Это недоразумение, храбрый генерал. Я записывал платеж актером, Вел счет своим ничтожим барышам. И просчитались. Вам известно все. А ножечки свои забыла. Еще раз прошу, простите меня. Ну что ты? Ну что ты, девочка? Мы ведь друзья на всю жизнь. Не забывай нас. Ну, до свидания, Нилан. забудь, Юланд, Москва, улица Горького, 16-А. Москва, улица Горького, 16 -а. 16-А! 16 Все члены экспедиции успели полюбить свою случайную спутницу, юную китаянку Юлан. И тяжело было расставаться с нею. Быть может, навсегда. То есть как это навсегда? Запомните адрес улицы Горького, 16... Патроны. По местам. Из моей команды не стрелять. Проверьте расстановку людей, Вячеслав Антонович. Скажите, чтобы берегли патроны. Поторопите, границу. принесите сюда все банки с консервами. Yeah. Vielen Dank. Спасибо,